Великий Квантовый Переход. Возвращение Духа России к Источнику. Ваше будущее уже здесь. Здравствуйте, уважаемые зрители. Всем привет. В эфире канал «Заметки странника». И сегодняшний выпуск посвящен событиям Квантового Перехода, которые происходят уже с каждым из нас, и трансформационным процессом в пространстве планеты. Присоединяйтесь к прослушиванию. Итак, будущее уже здесь. Информация статьи посвящена в первую очередь вниманию старых душ и тех, что ищут дорогу домой. Каждый вправе интерпретировать ее по своему усмотрению, используя разумность. Все есть энергия. Мир, который мы видим и воспринимаем в период квантового перехода, есть отражение нашей энергии в том коллективном пространстве, где мы находимся – и является последствием нашего выбора. Реагируя на сигнал из пространства так или иначе, мы выбираем и решаем каждый момент времени, каким мы увидим будущее, которое уже здесь. Управляющие системы, сценаристы квантового перехода создают пространство и условия, как правило, не предлагая выбор готовых решений, за исключением тех, что ведут человека в жестком 3D-сценарии. Будущее, о котором так много говорят, уже здесь, изменяет порядок движения энергии, а значит и порядок эволюции сознания каждого человека. Оно пришло как помощь разумности, которой может воспользоваться душа, понимающая, что она находится в иллюзии и замечает театр абсурда. Оно пришло как энергия иерархии духов от изначальной созидающей силы, помощь творению собственного пространства каждым человеком, постепенно вспоминать все то, что необходимо вам для трансформации личности, для создания собственных новых мотиваций, новых представлений и новых творческих начал. Итак, что происходит в пространстве? Планета Земля Гая и человек связаны между собой, как единый организм. Они взаимодействуют и рассматриваются структурой Абсолюта как единая сущность. Нужно воспринимать Землю как часть своей жизни. Вы путешествуете через галактику в симбиозе с планетой и потому являетесь единым организмом. Древние знали об этом и высоко чтили планету, понимая зависимость от нее. Солнце получает импульс из центра галактики и передает его на Землю порождая солнечный ветер, который индуцирует с магнитной и кристаллическими решетками планеты и с решеткой самой Земли Гаи Изменение энергии и вибрации планеты Земля вынуждает изменяться энергоструктуру человека и сейчас особенно размягчает его пространство. Вы будете вспоминать свою истинную суть, все то, что необходимо для трансформации личности, для новых мотиваций, для новых Творческих начал. Это значит, что события каждого выстраиваются в зависимости от способности воспринимать изменения в пространстве. У каждого есть определенные настройки на уровень частоты пространства, то есть человек воспринимает только то, что может. Если у человека диапазон вибраций выше среднего, то можно видеть больше возможностей. Если вы заинтересовались какой-либо информацией, значит событийный ряд изменяется в сторону этой информации, либо о войне, либо о любви. У кого диапазон восприятия узкий и настроен на более низкий вибрационный уровень, выбор меньше, и новости в жизни этого человека соответствующие. Юпитер – который зашел на сценарий совсем недавно, не будет создавать или притворять в жизнь те состояния, которые относятся к старому содержательному началу, поскольку сама Россия вместе с теми душами, которые определены как наблюдатели, которые определены как состояние матрицы, как совет душ, определена как новый мировой лидер нового состояния, нового сценария. И как не создавая иллюзии в том, что США или Европа будут править миром, ее уже можно считать только иллюзией. И если понимать это как начало, то можно представить, что у этой истории есть еще очень много содержательного, интересного. И это будет не только трансформация и финансовая, и государственная систем, при том множество государств, практически всех, но и самое главное – это полная трансформация миропонимания людей, полная трансформация, которая приведет их к более содержательному началу, к более содержательным понятиям, которые на сегодняшний день практически полностью искоренены. Источник цивилизации Андромеды о состоянии человека. Ссылка активна. Состояние квантового перехода на данный период времени – определено как снижение потенциала влияния системы Земля Гая на сознание человека. Это сделано искусственно кураторами перехода с помощью программы, которая создает инерцию в системе взаимодействия человека и пространства. И у многих старых душ будет откат назад, откат на прошлой энергии. Это необходимо, чтобы система квантовой перехода могла определить, сколько людей развития сохранят свои позиции роста и качества. В каждой стране на каждом материке они разные. Для душ живущих в России всегда была характерна способность идти наперекор состоянию пространства. Это и есть развитие. Если ранее пространство выталкивало человека из состояния застоя, из состояния неосознанного проживания, то сейчас это выталкивание уменьшено в разы. Сейчас пространство будет больше возвращать человека назад в старое состояние, чем толкать его вперед. Это и есть процесс отделения зерен от плевел. Следовательно, необходимо сохранять устойчивость и двигаться в том направлении, которое просит душа, если хотите интуиция. Ощущать 4D-пространство – это значит почувствовать беспричинную радость и счастье. Это желание дарить любовь и делать добрые дела просто так. Это ощущение благости. Это значит открытое сердце. Это новый энергетический статус человека. Далее. Земля Гая людям России. Дети мои. Я пребываю в энергиях изменений, и вы, как дети мои, тоже проходите этот путь. Я хочу дать вам почувствовать этот поток влажный и теплым, как лона земной матери. То, что вы сейчас наблюдаете в своем пространстве, это один из вариантов, который стал возможен, опираясь на тот уровень осознанности, который удалось достичь в период перехода. Это может проигрываться, как некая зачистка – но, поверьте, родные мои, это далеко не все, что вы могли бы пережить, не будь тех, кто стремится к новому уровню сознания. Сейчас вы проживаете усредненный вариант, далеко не самый худший. Своими ролями вы помогаете очищаться мне, а я помогаю очищаться вам. Будет ли всемирный потоп? И да, и нет. Будут подтопления – предусмотренные мной для самоочищения. Те, кто должны остаться, останутся. Уйдут те, кто должен уйти при любом сценарии. Разве может любящая мать избавиться от ребенка, которого она оберегает? Будет произведен переход на новый уровень сознания. Каждый получит базовые настройки, необходимые в новом пространстве. Происходят сдвиги тектонических плит – Происходит повышение уровень морей и рек. Но стоит ли бояться и ожидать катаклизмов? Нет. Вы под надежной защитой. Но каждый проживает согласно своему сценарию, опыту, интересному его душе. «Люблю вас». Это было послание от земли Гая. Ссылка активна. Далее. Духовное преображение. Что в глубине души заставляет вас чувствовать себя живыми? Насколько вы сможете в глубине себя остаться в состоянии вне поиска справедливости? Насколько вы можете открыть свое сердце? Новые энергии здесь, чтобы каждый имел возможность ответить себе на эти вопросы. Далее. Периоды затмений 2023. Начиная с апрельского-майского периода затмений, приходят новые состояния для чувственных полей каждого человека и особенно для старых душ. Вы ощущаете воздействие техногенных устройств и навязанных программ поведения, где вы по умолчанию в зависимости и вам становится некомфортно вы можете чувствовать непонятную усталость и даже боль в результате несоответствия своей частоты и информационного поля социума. Это происходит потому, что Земля есть уже и в 4D и в 5D, и когда человек уже по частотам воспринимает 4D пространство, но фрагменты сознания остаются еще в 3D, то получается, что он думает и ощущает себя как и раньше, а на самом деле он уже в поле 4D. Пространство меняется уже в видимом спектре зрения и далее будет только разворачиваться. Это северное сияние в южных широтах, плазмоидные вспышки на небосводе неизвестного происхождения и так далее Из-за изменений, которые происходят с Землей, Люди испытывают страх и начинают искать ответы на жизненно важные вопросы. И они найдут то, что ищут в самых разных местах, где можно узнать о духе. Поиски Бога и будут ответом на, на страх, который присутствует в новой энергии, которая утверждает любовь и близость к земле. Сейчас для каждого из нас разворачивается пространство для духовного преображения, и лишь от нас зависит, воспользоваться этим шансом или нет. Помощь нам дается всегда, но никто не проживет нашу жизнь за нас. Духовное преображение – это возможность поднять уровень собственных вибраций, чтобы иметь возможность гармонично вписаться в новое разворачивающееся пространство 4D. Люди будут притягиваться в определенные потоки по принципу вибрационного соответствия. Появление различных групп людей со схожими взглядами – это сигналы для каждого оглянуться вокруг и посмотреть, что разворачивается в пространстве, так как ни один человек просто так не попадает ни в одно сообщество или группу. И именно в этом пространстве, сообществе или группе есть возможность получить инструменты и знания для духовной трансформации, и только сам человек принимает решение, воспользоваться этим ресурсом или нет. Преображение человека и пространства – процесс, который запускается и разворачивается, и не может быть тех, кто не войдет в него. Процесс трансформации будет происходить у всех по-разному – но он будет проходить независимо от желания, стремления, знания или понимания. Можно быть не готовым и отвергать целесообразность этого. Но вы должны понимать, что вы не тело, не ум, а великие души, великие сознания, которые нужно вспомнить себя, чтобы найти дорогу домой. Не бывает остановки в пути – Бывает, что путь не виден с уровня личности. Далее. Новая идеология пространства. Новая идеология пространства, где главным определяющим значением для души является возможность человека творить в коллективе, проявляя сотворчество – это маркер четвертой мерности. Там, где разъединение, там отсутствие идеологии – поскольку ее невозможно внедрить. Нам много лет внедряли отсутствие идеологии, разделяя наш дух. Те люди, которые понимают, что они находятся в управляемой иллюзии, через время начинают встречать единомышленников в духе. Так их ведет дух, соединяя невидимым потоком с теми, кто им нужен. Сам процесс общения людей в состоянии творчества – Состояние игры разума является приоритетом, поскольку через общение с единомышленниками в духе вы можете раскрыть свой внутренний мир и обрести уверенность в себе. Это уверенность в том, что вы можете пройти в пространство 4D и в этом пространстве создать те состояния, на которые необходимо сейчас в вашей душе. Речь идет о раскрытии своего внутреннего мира в сотворчестве с теми, кто вам близок по духу. И там вы найдете гораздо больше, чем вы сможете получить от удачи в бизнесе, и даже от отношений, в которых вы всегда зависимы. Именно то, что создает ваш внутренний мир, ваше внутреннее пространство, где вы можете творить, находится в слоях пространства 4.0, 4.6D и выше – к сожалению, у многих внутренний мир раскрывается на 10-15 минут при общении с лесом, с морем, с какими-то природными явлениями в коллективных практиках. Но эти состояния необходимо поддерживать, их необходимо развивать. У каждого свой путь по отношению к четвертой мерности. Представление о любви, о счастье, о гармонии, о свободе, о благости – если они не связаны с творчеством, то это просто мечты. Часть душ уже приняла решение, а их не менее 20% выйти из сценария 3D через расторждествление с массовыми программами социума и раскрытие внутреннего мира. Далее. Интуиция и желание души. Всю информацию нужно пропускать через душу. Обращайте внимание на то, что у вас есть душа, и она заказала опыт, который вам нужен именно сейчас. Важно направлять внимание на то, как вы можете слышать душу, на то, что подсказывает интуиция. Интуиция – это один из инструментов взаимодействия с душой. Интуиция – это голос духа. На данном этапе квантового перехода Желание души в первую очередь принимается во внимание высшими аспектами, как наш вклад в то пространство, с которым мы взаимодействуем. И на это действительно необходимо обращать внимание. Услышать душу – это значит принять, что вы не тело, а разумный дух, который передает телу свои вибрации. Когда душа закрыта, человек становится слепым котенком, его интуиция не работает. Когда он начинает чувствовать душой, у него возникают вопросы, что ему делать, где работать, как питаться, с кем встречаться, что идет ему во благо, а что нет. Такого человека невозможно обмануть, ибо он чувствует ложь. Разум служит душе, а не логике. Дружба разума и души делает человека счастливым. Помощь тем, кому нужна энергия, раскрытие интуиции, создание личного будущего, проводится с тур, «Встреча вместе с «Мысли – энергия тела», «Интуиция – голос духа». Добро пожаловать в уникальное путешествие для обновления и приведения себя в целостность. Смысл нашей встречи вместе – силы для каждого. Это реальная возможность подъема вибрации. Это обновление мыслей и энергии. Это здоровье. Это ответы на важные жизненные вопросы. Это время отдыха и впечатлений в атмосфере любви и поддержки. Это солнце, море и чистый воздух для тела. Это включение интуиции и новые знания. Это создание, создание личного будущего в период квантового перехода. Это взаимодействие с дольменами в селе Пшада, посещение дельфинария, славянские практики в лесу у костра, упражнения медитации и консультации, беседы о важном для каждого». Уважаемые зрители, информация о Синергия Тур, Туре находится на экране. И он пройдет в два захода – с 12 по 24 августа и с 5 по 16 сентября в Горячем Ключе и Геленджике, а также в селе Пшада, где находится много дольменов. Количество мест ограничено – до 23 человек. Я желаю каждому человеку, читающему эти строки, Прекрасных состояний души, здоровья, радости и отдохновения. На экране вы видите Валерия Денисова, автора этого блога, автора этой статьи и главного организатора тура «Встреча вместе с силы». Валерий Денисов – опытный психолог-энерготерапевт с многолетним стажем работы, человек, который глубоко разбирается в психологии, а также владеет многими тонкими аспектами многих духовных практик и пониманием их глубинной сути, и может провести вам вас по многим тонким вопросам внутри вашего сознания, а также ответить на многие ваши вопросы. Ссылки, которые приведут вас к организаторам проведения тура и ответят на все ваши вопросы, будут в описании видео, а также в закрепленном комментарии. Те, кто хочет получить больше информации, проходите, пожалуйста, знакомьтесь и связывайтесь с организаторами. Ну а на этом все. Желаю вам всего наилучшего. Канал «Заметки странника». До следующего выпуска. Пока-пока.